В эфире государственная телерадиокомпания ЛТР, программа «Кунмаек» студии Тимур Тимиргалеев. Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней программы посвящена проводимой в Кыргызстане лекарственной политике в рамках Евразийского экономического союза, а именно общему рынку по лекарственным средствам и медицинским изделиям и его составляющих. Для обсуждения нашей сегодняшней темы к нам в гости мы пригласили... Айнуру Абалееву, начальника отдела медицинских изделий, Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Здравствуйте, Айнура и Мамазанова. И начальника отдела лекарственных средств, Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве, Нелю Маметову. Добрый вечер, Нэля Абдулла. Здравствуйте. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас также можно слышать в эфире радио «ЛФМ». И вы, уважаемые телезрители и радиослушатели, можете задать интересующие вас вопросы нашим гостям по телефону в студии 0312 67 1141? Ну и перейдем к обсуждению нашей сегодняшней темы. Как известно, в Кыргызстане рынок лекарственных средств является одним из самых прибыльных. Порядка 300 компаний занимается импортом лекарств и медицинских изделий, изделий медицинского назначения в нашу страну. Скажите в настоящее время, как и какая проводится в стране государственная лекарственная политика? В стране проводится государственная политика, которая она была значит, разработана до того, как мы вступили в таможенный союз. А Кыргызская республика согласно договору о Евразийском экономическом союзе, который был подписан 29 мая 2014 года, Кыргызстан вступил в августе 2017 года. Для того, чтобы на общем рынке обращались лекарственные средства одинаковые по эффективности, качеству и безопасности, было подписано соглашение о единых принципах и правилах значит, обращения лекарственных средств в рамках Евразийского союза. Для, для того, чтобы испол, исполнять это соглашение, были разработаны э, правила регистрации лекарственных средств для медицинского применения в рамках ЕАЭС. Эти правила были разработаны членами пяти стран Кыргызстана, э, Казахстана, России, и Белоруссии и Армении. Наш, наш, наш департамент лекарственного обеспечения также работал в рабочих группах по формированию общих подходов обращения лекарственных средств в рамках ЯС. За время вступления нашей, нашей республики разработаны совместно пяти странами при участии при активном участии. Департамента лекарственного обеспечения и медицинских техники, 37 документов первого, второго уровня. Кроме того, разработаны еще 70 документов третьего уровня. Эти документы разработаны для того, чтобы во всех странах были единые подходы, чтобы все страны, принимали одинаковые требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственных средств. Кроме этого, еще были разработаны для того, чтобы каждому лекарственному аппарату были строгие требования по качеству, создан фармакопейный комитет Союза. От, Фарма... От Кыргызстана в фармакопейном комитете Союза участвуют семь стран. В настоящее время разработана первая часть первого тома фармакопеи Союза стандарта к качеству лекарственных средств». Также значит, Департамент лекарственного обеспечения является оператором по созданию справочника вспомогательных веществ – использованных при производстве лекарственных средств, и справочника лекарственного растительного сырья. То есть все страны, первоначально мы разработали эти справочники, теперь все страны, которые используют при регистрации эти, эту терминологию, а также предоставляют значит, информацию по этим вспомогательным веществам и лекарственно-растительному сырью. Кыргызстан является оператором этого очень-очень серьезных таких справочников. Эти справочники динамичные, они постоянно пополняются и постоянно, значит, увеличится количество этих э, составляющих этих вспомогательных веществ. Кроме этого, для того, чтобы Значит, адаптировать наше законодательство с требованием ЕС у нас пересмотрены и разработаны новые правила обращения лекарственных средств на территории Кыргызской Республики по национальной процедуре. А так как единые правила вступают в регистрации с 1, с 1 января 26 года, будет регистрация только на уровне ЕС. Для того, чтобы не было дефицита лекарственных средств, еще предусмотрен переходный период. То есть заявители могут регистрировать лекарственные средства и по правилам ЕС, и по национальной процедуре. Особенности национальной процедуры мы пересмотрели и ввели такие требования, то есть те препараты, которые прошли приквалификацию Всемирной организации здравоохранения, которые зарегистрированы в странах ICH со строгими лекаритурными органами, они идут по ускоренной процедуре в течение 45 дней для того, чтобы обеспечить значит, доступ населения к заведомо уже качественным, эффективным лекарственным средствам. А также для препаратов, которые поступают по линии гуманитарной помощи, мы проводим процедуру регистрации бесплатно, а также орфанные препараты – то есть те препараты, социально значимые, редко встречающиеся заболевания, тоже проходятся бесплатно. И, значит, эти правила действуют до 1 января 2021 года. А до 2026 года вот эти все зарегистрированные лекарственные средства все равно они будут обращаться на рынке до окончания срока регистрации и будут приводиться в соответствии до 26-го года. Понятно, вот спасибо. А, Айнура, расскажите, а вот в, в, касаемо медицинских изделий та же история или что-то, какие-то есть особенности? Есть особенности. Тоже регулирование обращения медицинских изделий в рамках Союза осуществляется в соответствии с соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Союза. Также решением коллеги была создана рабочая группа по разработке нормативно-правовых актов в которой участвуют наши сотрудники, активно участвуем. В развитии этого соглашения разработаны и приняты 13 актов второго уровня Союза и на данный момент разрабатываются на стадии утверждения часть актов третьего уровня. Мы также являемся операторами классификаторов двух по медицинским изделиям. И в рамках союза есть еще одна рабочая группа по номенклатуре медицинских изделий. Также мы являемся членом этой группы. И существует, создан также консультативный комитет для решения всех вопросов, которые возникают ну, обращения. медицинских изделий в рамках союза. Также членами являются наши сотрудники. По медицинским изделиям переходный период также до 2021 года. На данный момент существуют два вида регистрации. Это по национальным правилам и по правилам союза. То есть заявитель может по его выбору подать на регистрацию или же по союзным правилам, или по национальным правилам. Скажите, к медицинским изделиям также относится техника медицинская? Да, по медицинские изделия это международное определение на данный момент. Оно включает все медицинские и медицинскую технику, медицинское оборудование и инвитро-диагностику, все, что... А то, что поступает, допустим, в рамках государства частного партнерства или еще что-либо, также проходят все эти процедуры? Да, по, по национальному законодательству, для того, чтобы ввести э, и применять необходимые регистрации. Ну, вообще, скажите, а вообще в целом отличается ли национальная программа от э, ЕС, от рынка ЕС, от требований ЕС или... Нет таких особых ключевых. Эффектов. Ну, национальная программа, в общем-то, гармонизирована с ЕС-ской программой, но есть некоторые отличия, поскольку все полностью проводить по ЕС для этого нужен переходный период, а национальная программа предусматривает переходный период, чтобы плавный был переход, так чтобы не было дефицита лекарственных средств на рынке. Угу. Ну, а сейчас как у нас идет формирование рынка? Посредственно чего происходит? Вот а есть ли данные, откуда основной у нас идет страна-импортер, которая заводится, это Российская Федерация или же там, страны Евросоюза и так далее? Ну, у нас сейчас зарегистрировано 5 пять лекарственных средств на, на настоящее время. Из них, значит, где-то процентов 30 – это стран дальнего зарубежья, то есть европейские вот эти компании. 22% у нас идут индийские компании, российские компании где-то процентов тоже 30, и остальные третьи страны идут. А как вообще в целом у нас происходит формирование лекарственных средств, вот если одна и та же Компания, которая занимается импортом, завозит один и тот же препарат, но разные объемы. Зависит ли это на ценообразование вообще? Ну, на... это не, не зависит. Все зарегистрированные лекарственные средства любая компания может завозить. По своему заключает договора, может завозить. Но ценообразование там получается по-разному. Если одна компания договорится... Тоже это зависит от объема, сами понимаете, и каким образом они заключают договора. И цены, конечно, отличаются. Несколько отличаются. Разные компании по-разному заботят В основном в зависимости от объема закупаемой продукции. В рамках Евразийского экономического союза у нас создаются ли какие-то единые реестры, информационные базы данных и так далее? Да, в рамках ЕС есть единое, единый реестр лекарственных средств. Сейчас есть единая информационная база, информационное взаимодействие осуществляется, каждая страна осуществляет и свою информационную программу подключает единой информационной программе ЕАЭС. Мы, например, по 26 и по 23-му базовой реализации э, связаны с информационной системой ЕАС. А единый реестр – это точно лекарственных средств будет. А... Существует несколько реестров. Единых реестр инспекторов, отдельный реестр уполномоченных организаций, который содержит э, такие организации, как наша уполномоченная, а также лаборатории, э, имеющие право испытывать, проводить испытания. Э, также реестр медицинских изделий, зарегистрированных в, пара, в рамках Союза, он еще не сформирован, но уже заявки поданы. На данный момент две заявки у нас есть в работе, мы выступаем там в качестве государства признания. Референтное государство выбрано Россия и Казахстан. А также есть реестр зарегистрированных лекарственных средств, но по-моему, одно лекарство, да, сейчас? Нет. Сейчас пока, только, пока одно, да? только одно, да. Для того, чтобы сформировать этот реестр, необходимо время. Немножко задержка произошла с запуском рынка, единого рынка, там, по всяким причинам, информационной системы, и само право Союза пересматривалось, дорабатывалось, ну, долго выходили нормативно-правые акты Союза. Поэтому чуть-чуть задержка произошла, и с 2021 -го года, по идее, уже не должно было быть национальных наших реестров, должны были только союзные. Но так как они не сформированы, вот этот переходный период, еще ну, вопрос идет обсуждения сейчас на рабочих группах о продлении переходного периода для того, чтобы сформироваться. То есть даже 2021 -го года, хотя еще время есть, мы можем не успеть, да? То есть все страны не успевает. Нет, после 2021 года уже регистрации по, союз... по национальным правилам не будет, но то, что зарегистрировано, оно будет обращаться до предварительного обсуждения, до, что до конца срока действия регистрационного удостоверения. А вот известно, что у нас лаборатория, которая существует при департаменте, она тоже имеет право проводить соответствующие испытания и выдавать сертификации соответствующего образца как часто обращаются иностранные компании? Наша лаборатория аккредитована по международному стандарту ISO 17025 2009 то есть она может выдавать протокола испытания и заключения свои, и это международный стандарт. Она включена в этот реестр, о котором включена я говорила, уполномоченных организаций. Эм, испытательных, там, испытательных аборта, да, испытательных. Этот, этот реестр называется уполномоченных организаций она туда включена со своей областью аккредитации и в соответствии с областью аккредитации могут обращаться к нам. Также могут обращаться. Да. Скажите, а вот те лекарственные препараты, которые производятся у нас на территории Кыргызстана, они у нас реализуются только на внутреннем рынке или же тоже идут на экспорт? Вот У нас так раскладка лекарственных средств такова, что у нас имеются производители, которые производят генерические препараты, то есть таблетки, капсулы. это, Но в основном у нас вот эти производители производят водно-спиртовые растворы то есть вот эти настоки, экстракты, и все такое. Пока они еще не зарегистрированы по единым правилам ЕАЭС, они, они обращаются только на территории Кыргызстана. А в настоящее время нету пока ни одного препарата, который бы обращался в пяти странах. То есть этот процесс идет немножко э, длительно. Это связано с тем, что Многие производители не готовы регистрировать по правилам ЕС. Правила ЕС, они очень строго гармонизированы с правилами Европейского Союза. А там очень много требований, которым на производители не только наши, также и Казахстана, и России, они не готовы предоставить такому объеме информацию о лекарственных препаратах. А для этого что необходимо, клинические испытания или еще... Клинические испытания, они всегда нужны были. И мы и сейчас, и до этого, и по национально, клинические испытания. Но есть отдельные такие... Разделы – это вот сертификаты GMP, они всегда надлежащие производственной практике. Сертификаты значит, на субстанцию – это вот тоже новое То есть то, что изготовляется, с чего изготовляются лекарственные средства, к ним предъявляются очень строгие требования. До этого производители этих активных веществ, они как-то оставались в стороне. А сейчас даже вот разрабатывается реестр тех производителей, которые производят активное вещество для лекарственного средства. Вот в связи с этим некоторые затруднения испытывают производители всех стран таможенного союза. А, наверное, эти процедуры еще и дорогостоящие? Эти процедуры не, не так дорогостоящие. Производители этих субстанций, они не все имели сертификаты, надлежащие производственной практике. Сейчас очень жесткие требования к тем активным субстанциям, из которого готовится готовый препарат. Сами понимаете, что качество готового продукта напрямую зависит от того, из чего приготовлен он. Сготовлен. Но ведь рано или поздно, как Вы сказали, что вступит в силу единые да. стандарты, и так и так придется их... Да, поклонить. единые стандарты. Поэтому разрабатывается фармакопея Союза. Это стандарты требования качества лекарственных средств. Стандарты. Если какие-то будут отклонения, то лекарственные средства уже не пойдут. Понятно. Но это касаемо лекарственных препаратов. Известно, да? не секрет, что на территории нашей республики произостроят большое количество лекарственных растений. Они также занимаются, тут есть компании, которые занимаются сбором, там, упаковкой. Вот. Они также попадают под действие этих стандартов требований? Они, они тоже попадают под требования. Не случайно, вот именно нас определили оператором справочника по лекарственно-растительному сырью. Поскольку у нас, знаете, в Кыргызстан очень много лекарств на Произрастает свыше 200 видов. И, естественно, мы взяли этот справочник. Сейчас компании наши производят это значит, упаковку, фасовку лекарственно-растительного сырья, а также растительные сборы, чаи. эти самые, ну вот эти компании Руссичи Фарма, потом Имикс вот компания и ряд других компаний они готовят это самое препараты и а. готовит, а вот именно к лекарственному растительному сырью несколько такие особые требования более облегченные в отличие от лекарственных препаратов химического происхождения биотехнологического происхождения, то есть нашим производителям будет легче зарегистрировать эти препараты, чем нежели химического происхождения. Но я, если правильно вас понял, наши еще не занимаются экспортом, да, даже хотя бы с соседней стороны? Ну, у нас, знаете, только само сырье, сырье идет э, тор через торговую палату, там вагонами большими количествами вывозится за пределы э, Кыргызстана. Но наши тоже готовят, значит, сборы, различные чаи. Вот сейчас вообще активизировалась на юге. Барбарис, это очень много, он хорошего содержания. Потом у нас идет облепиха с хорошим содержанием каротинодействующего вещества. В принципе, в сейчас... сырье, да, если да. Но все равно готовится сейчас. Видели вот в аптеках такие красивые упаковки. Сейчас они и коробочки стали делать хорошие, и фильтр-пакеты для одноразового пользования. То есть идет прогресс. Ну, конечно, рынок нужно завоевывать. да Как было вышеотвечено, он действительно является одним из самых прибыльных. Скажите, но ну, известно, что в каждой стране, и также как в стране участниц Евразийского экономического союза, имеется свой перечень жизненно важных, важных лекарственных средств. Вот в этом отношении как обстоят вообще требования? Также применяются же, которые пер... поступают или же нет? Но перечень жизненно важных э, лекарственных средств каждая страна пока в стране ЕС, потому что разные заболевания, пациенты, и регион разный формирует свой перечень жизненно важных лекарственных средств на основе перечня Всемирной организации здравоохранения, основных лекарственных средств. У нас в Министерстве здравоохранения есть лекарственный комитет, который каждый год пересматривает перечень жизненно важных лекарственных средств. Он пополняет где-то он пополняется, где-то он и в общем-то идет пополнение. То это, это в зависимости от того, население каким больше видом заболеваний да, страдает. Потому что делается анализ в зависимости от того, какие заболевания у нас преобладают, в зависимости от этого и формируется пережизнь жизненно важных лекарственных средств. Я напоминаю нашим зрителям и слушателям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать интересующие вас вопросы нашим гостям по телефону в студии 0312 67 11 41. Ну и, наверное, такой вопрос, может быть, немножечко не подъем, но так или иначе, как и на любом рынке, и на фарм рынке, существует и контрабанда. Как вот в этом у нас ведется борьба вообще, есть ли какие-то данные заполняемости, все равно пресечения и так далее. Ну, борьба с контрабандой, она всегда велась и в настоящее время тоже ведется, но в связи с тем, что э, самое свободное обращение товаров пошло, если раньше на таможне строго это было, а сейчас свободное обращение товаров и под товары, как известно, попадают и лекарственные средства. Сейчас несколько больше стало контрабанты, потому что нам очень трудно отследить, какое количество препаратов попадает на наш рынок. Если они строго раньше попадали на таможню, таможня отправляла нам информацию. Мы Смотрели реестры и отправляли справку о том, что да, этот препарат зарегистрирован. Зарегистрирован это что значит? Что он прошел процедуру, прошел экспертную оценку, там клинические исследования. да клинические исследования. Ну, то есть не подделка, не вредная. Да, да, да, да не да. подделка, не вредная, полную этот самый, экспертную оценку прошел. То есть он является качественным, эффективным и безопасным. И, естественно, мы вели учет, и у нас строго была процедура, существует процедура сертификации, или, как сейчас называется, процедура подтверждения соответствия, и ни один препарат, в принципе, вот так не проходил мимо нас. Ну, сейчас немножко вот этот процесс обращения, свободное обращение создает как сказать, лазейку для попадания таких отрабатных товаров. Они также по-любому реализуются через розничную да, аптечную сейчас, сеть, да? Да, ну через аптечную сеть, как вот они, в принципе, без сертификата соответствия они не должны реализовываться. Ну через... у нас практически мало кто спрашивает сертификат соответствия. Ну, топ... в принципе, э -э -э -э -э -с потребители вправе потребовать сертификат соответствия. И в аптеке обязательно должны показать копию сертификата соответствия. Да, он прошел, да, он сертифицирован. Угу. А если все-таки столкнулся человек, ну, вызвало сомнение, куда он может обратиться? Вот, допустим, он приобрел препарат в аптеке, да, у него сохранились как там документы, типа кассового чека, но все-таки сомнения вызывают. У нас в департаменте есть номер телефона по которому может любой человек позвонить, сказать, что я в такой-то, такой-то, это самой аптеке приобрел тот или иной препарат, и вы можете сказать, что он сертифицирован, не сертифицирован, на это всегда есть у нас ответ. У нас есть это значит программа по оценке соответствия. В любой момент по этой программе можно посмотреть, какая серия этого препарата сертифицировано и какого производителя без... в этом плане тоже проблем... до того, когда он поступил, да, к нам на территорию нет да, после перед... поступления перед поступлением, да, по... не на... после на по... продажи, а, на на да. когда он вышел, получил разрешение на реализацию, после этого у нас есть база и по этой всегда можно проверить прошел ли он оценку соответствия или нет ну, а вообще, на вообще, часто такие сайте. случаи? Бывает, Бывает, да. На Бывает. нашем сайте размещен реестр зарегистрированных лекарственных средств. Там можно посмотреть, это лекарство вообще есть или нет. И также на нашем сайте есть кнопка «Плавающая», для того, чтобы можно было сообщить отправить сообщение. Также там размещены телефоны горячей линии. Спасибо. Ну, на этом время наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что наша сегодняшняя программа была посвящена лекарственной политике проводимые в рамках Евразийского экономического союза. И у нас в гостях были начальники отдела департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на канале ЛТР.